Друзья, приветствую вас! Это электролизный водородный газогенератор S400ACS2. Это последняя, одна из последних моделей, где мы использовали для заправки и слива электролита вакуумную систему. То есть этот газогенератор заправляет и сливает электролит при помощи электрических насосов. И сейчас я хочу объявить начало акции по предоставлению скидки при приобретении данной модели газогенератора. Стандартная э, цена этой модели 750 евро, но сегодня вы можете приобрести этот газогенератор по цене в 650 евро. Если вас заинтересовало данное предложение, пожалуйста, обращайтесь по ссылочке, которую я оставлю в описании к этому ролику. Благодарю вас за просмотр, всем пока!